Я ставлю таймер и мы начинаем. Первое упражнение. Альпинист. Мы встаем в упор лежа. И побежали. Живот поджатый. Корпус жесткий. Попа не провисает. Не тащит вверх. Можно ускориться. Ложимся на спину, поясницу прижали к полу, подняли руки, подняли ноги. Из этого положения опускаем ноги по очереди вниз. Живот держим, поджатым, не расслабляем его. Особенно если у тебя пресс встает вот так домиком. Ты должна силой мышцы его держать вниз. Остаемся в этом положении и теперь поднимаем плечи. Если тебе тяжело, можешь поставить ноги на пол. Но я рекомендую держать. Хочешь красивый живот. Красивый пресс. Держи ноги. Поясницу прижимаем к полу. Не отрываем. Поворачиваемся в боковую планку. Ногу ставим на колено. Из этого положения мы сводим локоть и колено. Весь раунд работаем на одну сторону. Не перепутай на какую, потому что на следующий раунд мы поменяем. Живот держим поджатым. Не расслабляем. Закончили. Садимся, поднимаем воздух, ноги, поднимаем корпус и делаем вращательное движение. Можно скрестить ноги, так будет немножечко легче. У меня, если честно, в этом упражнении больше болят ноги, чем пресс. Закончили? И у нас альпинист работаем без отдыха отдых для слабаков ты хотела короткую тренировку где-то сейчас у тебя уже должен начинать гореть живот гореть пресс Поясницу прижали, ноги, руки. Работаем. Держим живот. Не расслабляем. Ты должна его держать силой мышц, поперечной мышцы живота. Она отвечает за плоскость. Руки за голову. Только плечи, поясницы от пола не отрываем. Если тяжело, ноги можно поставить на пол. Но я рекомендую не жалеть себя. До сигнала. И у нас боковая планка на другую сторону не хочу к вам поворачиваться попой работаем через верх колено, локоть идут через верх закончили и у нас Russian твист. Зарабатываем до конца. 30 секунд отдыхаем. И повторяем это все еще раз. Фух. Надеюсь, тебе нравится. Твой живот уже должен конкретно так подгорать. Готовимся. Погнали. Держим живот поджатым. Корпус жестким. От макушки до копчика прямая линия. Велосипед, поясницу прижали, руки, ноги, Работаем. Если у тебя хрустит спина в этом упражнении, просто не опускай ноги так низко. Не допускай хруста. В пупок тянем к позвоночнику, не забываем об этом. Руки за голову. Скручивание. Не позволяй животу стать домиком. Если ты ржала, это может быть у тебя такое. Держи его силой мышц. Держи его вниз. Прям тяни его туда. К спине. Поясницу прижимай к полу. Боковая планка. Работаем. Через верх. Стоим. Бедро стараемся не опускать вниз. Корпус жесткий. Живот поджатый. И у нас Russian твист. Работаем. У Тебя пресс уже должен гореть просто адским огнем. Но ты терпи. Ты же хочешь красивый плоский живот. Ты хотела тренировка на пресс. Ты гуглила тренировка на пресс. Вот получай. Альпинист, работаем. Последний круг. Не жалеем себя. Выжимаем из себя максимум. Я знаю, что тяжело. Держим живот. Держим жестким кор. Я знаю, что ты можешь. Мы в этом месте. У меня тоже горит. Велосипед, поясницу прижали, ноги, руки. Работаем. Не жалеем себя. Всего лишь десять минут тренировки. Скручивание. Напоминаю, если тяжело, можно поставить ноги. Но лучше не ставить. Старайся выжать. Максимум. Я знаю, что ты можешь. Боковая планка. Встали. Бок тянем к позвоночнику. Корпус жесткий. И у нас Russian Twist. Погнали. Последний раунд. Работаем. Фух. Закончили. Я надеюсь, тебе понравилась тренировка. Фух. Фух. Если тебе понравилось, ставь лайк, пиши комментарий, мне это очень приятно, меня это вдохновляет и поддерживает. Подписывайся на мой канал, нажми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайся на мой инстаграм, там тоже много чего классного, про питание, про тренировки, про психологию, похудение, про самооценку, в общем, подписывайся. Я, короче, как-то фигово рекламирую, да? С тобой была